Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Она сегодня у нас посвящена двум вопросам. Спикеры расскажут о программе самозанятости и переквалификации внутренних перемещенных лиц. Затем перейдут к вопросу о доставке в Украину гуманитарного груза, а именно медикаментов. Именно над этим сейчас работают все украинское объединение и украинские рубежи совместно с Польским центром международной помощи. У нас сегодня Алексей Алмазов вице-президент по гуманитарным вопросам всеукраинского объединения украинских рубежей Виктория Булавина, координатор проектов и Рафол Фрабиш, глава представительства Польского центра международной помощи в Украине Здравствуйте, наверное, Виктория, слово Да, спасибо большое Я рада сегодня представить проект, который начался в марте 2015 года это проект, который выполняется в рамках программы международной организации «Всесторонняя, всебечная, предпринимка внутренних перемещенных осиб до остро населения в Украине». И мы делаем часть проекта, которая посвящена развитию самозанятости и переквалификации внутренне перемещенных лиц. На сегодняшний момент мы смогли подготовить к, тому, чтобы, к старту бизнеса, маленького бизнеса, именно самозанятости. И к старту переквалификации 575 человек. Из них выиграли гранты, которые, собственно говоря, гранта, особенность программы это грантовая поддержка. Тех, кто желает действительно изменить свою карьеру, те, кто хочет начать свой маленький бизнес, именно самозанятость. Таких грантов на сегодня получено 270. И к настоящему моменту уже некоторые участники программы уже даже смогли отучиться на курсах и стартовать новую карьеру. И сейчас идет доставка грузов, а именно тех материалов, тех ресурсов материальных, с помощью которых люди смогут начать свою самозанятость. И я с радостью должна сообщить, что у нас стартовала вторая волна этого проекта, а именно у нас будут проходить тренинги, и мы объявляем официально о наборе групп в группы самозанятости и в группы переквалификации в трех городах Украины, а именно это в городе Харькове, в городе Одессе и в городе Святогорск. Условия программы следующие, в том случае, если вы внутреннее перемещенное лицо, и вам от 18 до 53, и вы являетесь женщиной, или вам от 18 до 57, и вы являетесь мужчиной, и у вас есть идея собственной самозанятости, то в этом случае вы можете подать на нашу программу, собственно, пройти тренинг, на котором мы научим вас писать бизнес-планы, затем защитить бизнес-план, и в том случае, если бизнес-план будет успешным, вы сможете получить грантовую поддержку в виде материальных ресурсов, прежде всего оборудования, на сумму до 650 евро. Второй вариант – тоже весьма привлекательный в том случае, если вы хотите изменить вашу карьеру, вы чувствуете, что вам не хватает квалификации, не хватает знаний, или вы бы хотели кардинально изменить собственную карьеру, в этом случае вы можете пройти наш тренинг, поработать с нашим специалистом, специалистом, который поможет вам написать ваш карьерный план затем защитить вашу заявку на обучение на профессиональных курсах и получить грантовую поддержку, а именно оплату курсов стоимостью до 500 евро и длительностью до 6 месяцев. Это прекрасное предложение, я надеюсь, что многие им воспользуются. В том случае, если вы хотите воспользоваться таким предложением, пожалуйста, обращайтесь в Адаптационно-культурный центр Акцентра в городе Харькове, который является координирующим офисом этой программы. Может адрес а, Да, адрес адаптационно-культурного центра Это улица Дмитриевка, 29 а, Ну, имейл мы сможем выставить это Отдельно, мы обостребили Алексей Ну, у нас Это не единственная программа У нас сейчас Мы ну, получили В решение о том, что Груз, который мы собираемся вести Очень не гуманитарные, это медикаменты из Польши признан таким гуманитарным, и теперь мы можем начать процедуру по доставке на территорию Украины и э, растамаживание, то есть прохождение таможенной осистки, и затем дистрибуцию. Ну, я должен сказать, что мы сами дистрибуцией заниматься не сможем этих медикаментов, потому что медикаменты это специальная вещь, и э, поэтому они будут направлены э, лечебные учреждения из э, трех, трех областей мы планируем, по крайней мере. Это Харьковская, Полтавская, Запорожская и Непропетровская области. Более подробно можете сказать? Ну, подробнее пока не я бы хотел добавить только что. Стоимость э, лекарств больше 80 тысяч долларов. Ну, и как мы 000. 800 тысяч долларов. 800 или 800? 000. 800. Да, 800. Хорошо, можно узнать поподробнее, что это за медикаменты, сколько и как их будут распределять между пациентами и вообще как это будет Пока невозможно, я могу только сказать, что это будут противозапальные медикаменты именно сейчас... И мы можем сказать, у нас это бессоптовый карталог, и есть приказ Министерства социальной политики, который говорит, что это нам решили бессоптовый распределяться, он будет бесплатно, потому что гуманитарный государственный нельзя продавать. То есть это не для продажи. Медикаменты будут распределяться, скорее всего, медикам, врачами. врачам. Что в любом случае, медикаменты ⁇ это такая вещь, которая требует специалист Кто может обратиться за этими медикаментами? Только Пока еще никто. Пока мы еще его не везли и не растаможили, мы не знаем, сколько займет у нас процедура таможенной очистки. Потому что это самая сложная процедура, которая есть на любом Это самый сложный гуманитарный груз, который есть – медикамент. Это требует очень большого согласования через многие инстанции. Ну, мы надеемся, что мы осуществим эту процедуру быстро. Ну, достаточно быстро. Вы надеетесь в каких Мы надеемся вложиться в месяц, но я не знаю. Все будет зависеть от того, как будут оперативно работать государственные службы Украины, потому что от них требуется согласование, разрешение и так далее. И так далее, и так далее. Процедура у разная? Нет, потому что, смотрите, груз не приехал, да, он не помещен на склад таможенного. Тогда будет начата процедура. Пока идут вопросы согласования э, документов. Это э, очень важная процедура, и она, как правило, длительная, мы начали заранее. Я Скажи. думаю, что мы его сделаем. То есть пока нам идут везде на встречу. Самый, самый главный момент это момент того, что груз должен быть признан гуманитарным. В вот настоящий момент, слава Богу, да, есть приказ Минсуат политики, этот груз признан гуманитарным, мы можем его возить, и дальше уже начнутся такие уже более технические процедуры. Но самый главный момент это то, что этот груз будет доставлен, поскольку есть уже этот приказ, есть разрешение на МОЗ. Это самое главное. Мы надеемся, что в скором времени в больницах и учреждениях четырех областей Украины, появится бесплатный бесплатный рецепт, прежде всего, широкого профиля, и, собственно, люди смогут им пользоваться бесплатно, поскольку он нет для продажи. Это гуманитарный груз, и спасибо большое, собственно говоря, польской стране, что именно в этот период, период зимы, период заболеваний, этот груз, ну, мы надеемся, будет доставлен и будет распределен. Вопрос у польской стороне: откуда деньги на гуманитарную помощь Украину и почему вот, именно такие лекарства, вот как бы были выбраны для него? Mm, не могу ответить, потому что донор хочет остаться анонимным. Mm, то есть я имею в виду не называть мне, что это один человек стал решил стать донором, или это грантовая программа, или это какой-то был благотворительный сбор? Это личный донор. Hmm. To, to hmm. hmm. То есть один человек дал 800 тысяч на лекарства? Нет, это компания. И почему такие лекарства были выбраны? Это было требование монитора, или это было еще то решение? Как это происходило вообще с польской стороны? Я не занимаюсь медициной. Мне сложно ответить на этот вопрос. Просто сейчас это такой... Универсальный, это, универсальный это универсальный антибиотик, грубо а говоря, легкий универсальный антибиотик. Широково. Дело в том, что в Харькове и в, в, в Украине вообще а, наблюдается дефицит вакцины и так далее, и так далее, и так далее. Который, я надеюсь, что мы поможем заткнуть здесь, а, ну, сократить по крайней мере а, серьезную а, проблему того, что люди будут болеть, а, -за гриппом и так далее. Ну, mm -hmm. то есть гриппом нет, это виросная инфекция ну, по крайней мере, бактериальной инфекция мы сможем снизить заболеваемость, потому что все отмечают, что у нас пока-пока из-за дефицита финансирования, из-за проблем разного порядка у нас все пока очень плохо с вакциной. То есть при прививке, ну, давайте отвечать, как нет прививок, давайте, ну, как, хотя бы антибиотиками, за Будем минимизировать последствия. И опять же, вопрос <голосу> пользоваться представителя. Скажите, пожалуйста, ранее передавал центр международной помощи какие-либо гуманитарной вузки, что это были за комментарии? И планируется ли в будущем подобные передачи? Не обязательно Подобная передача была на прошлом году в больнице Харковской области. Тоже разные антибиотики. Również on już trzy razy wjechał w humanitarny gruzki społeczny, no to było bardzo dużo ton w mieście. Jedyna raz w Farkowską, jeden raz w Dnipropetrowską i w Zaborowską. No to było tam 000, każdy raz 34 gruzowików, a ostatni raz to był nasz wspólny projekt z Rumaniej 150 ton, jak z jego. Это будет воспользоваться продукты питания, гигиенические пакеты и школьные наборы этот раз. И еще такой, точнее, вопрос к любому спикеров. Сколько тон будет весить данный груп? Ну, к примеру, какой масштаб ожидается? Я могу сказать упаковка. в упаковках. В тоннах они возможно. 233 тысячи упаковок. и 2300 по полукарталонам. В тоннах можете посмотреть в приказе Минсоцполитики, там они указывают и в тоннах. То есть я могу говорить что более 200, не более 250. Сам, о -о -о. Вес, сам вес небольшой, я не помню. Они, они трилюнгенькие. То есть там, там вес есть, до, до, до 250. Ну, 233 250, плюс 2 с половиной. Ну, то есть, да. Да. А У меня вопрос к Виктории относительно вот программы с и переквалификации. Да. А, сколько людей планируется набрать в рамках второй волны этой программы. И э, могли бы вы привести какие-то примеры э, примеры переквалификации? Вот был шахтер, стал кем-то там айтишником? Да, Это, конечно. Спасибо рассказать. за этот вопрос. В Харькове. Среди жителей Харькова и Харьковской области будет набрано 60 человек, среди жителей Одессы и Одесской области также будет набрано 60 человек, и среди жителей Донецкой области будет набрано также еще 60 человек. То есть, в общем-то, это наша общая сумма. Второй волны это будет примерно 180 человек. Вполне возможно, что еще, если кто-то захочет записаться военнослушателем, или, э, ну, в общем, скажем так, эта сумма может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, но где-то вот в этом районе. Э, если речь идет о э, успешной переквалификации, довольно много... Э, женщин, они изменяют свой профиль работы с самых разных работ и начинают работать, например, в сфере салонных услуг. Это довольно популярный, популярное направление самозанятости. Еще одно популярное направление самозанятости, которое прежде всего было связано с самозанятости и переквалификации. Но тут мне очень сложно говорить о, э, так сказать, разделять эти программы, потому что мы можем увидеть, как люди действительно изменили свой профиль работы. Например, те же самые шахтеры, переехал в аграрные области, стартуют свой агробизнес они для этого не проходят программу их квалификации, не проходят какие-то курсы, но они стартуют агробизнес. Это действительно очень серьезное изменение в их жизни и серьезное изменение жизненного плана и, естественно, тоже карьерного плана. Есть случаи вот так, чтобы подались в айтишни... были шахтерами, подались в айтишники, Скажем и, честно, и... такого случая у нас не было. По крайней мере, зафиксирован такой случай не был. Но есть, конечно, очень любопытные идеи. Есть ну, действительно очень-очень разные проекты. Мы на протяжении вот этих месяцев, мы познакомились с огромным количеством идей, с огромным количеством идей, все-таки почти 600 человек, с которыми мы общались, идеи, которых мы обсуждали. Но ну, довольно много людей, если речь идет о старте самозанятости, они стараются пр продолжить как-то свою карьеру. Например, открыть собственный э, кабинет, э, или э, иметь в виду, допустим, это может быть адвокатура, или это может быть вот успешный проект, я надеюсь, что скоро откроется, э, социологического такое, такого маленького бюро, э, или это салонный бизнес, опять-таки, открытие собственного кабинета. Если речь идет о переквалификации, то тоже очень много разных э, историй но самое интересное, например, среди историй повышения квалификации, это, наверное, наш врач-медик, который прошел медицинский курс. действительно, неимоверно дорогие, которые ему пришлось там еще доплачивать, 500 евро, оказалось даже невысокой суммой для таких курсов. И я надеюсь, что он значительно улучшил свою карьеру именно как медика. То есть это, собственно, курсы по компьютерной диагностике. Как долго проходит обучение? О тренинге? Да. Да. Тренинги в первой волне проекта это были двухдневные тренинги. В этой волне проекта у нас будет однодневный общий тренинг, но мы до тренинга еще делаем предтренинговые встречи. И, естественно, на всем протяжении написания бизнес-планов или карьерных планов, чуть ли не каждый день наши тренеры работают с в формате консультации. То есть сам тренинг, он, в общем-то, небольшой, но ключевой момент это то тренинговая и посттренинговая работа. То есть тренинг это такой как бы, mm -hmm. момент сбора полностью всей группы, там, где можно обсудить коллективом идеи. Ну естественно, очень важная процедура, это процедура защиты. Поскольку там... Mm -hmm. да, mm -hmm. да, mm -hmm. да, конечно. Процедура защиты проходит прежде всего мы то есть это защита не только перед представителями Всеукраинского и Украинские рубежи, но прежде всего нашими партнерами Международной организации по миграции, которая инициировала этот проект. И э, комиссия в составе тренера, обычно руководителя проекта, то есть меня, э, и представителей Международной организации по миграции. Э, на защите обычно представляют в виде презентации собственной, Бизнес-план или собственный карьерный план, в котором можно четко увидеть, собственно, к чего к чему стремится человек, и затем ответы на вопросы, ну и затем самое тревожное время, самое тяжелое время, это время ожидания принятия решения, поскольку решение принимается, к сожалению, не нами, принимается оно международная организация по миграции вместе с донорами. Я еще хочу подчеркнуть, что те люди, которые выбрали самозанятость, они получают дальнейшую поддержку не только грантовую, но и в консультационную. В течение года они могут обращаться и обращаются, и обращаются да. с, с, с вопросами, которые у них возникают, могут нашим консультантам, бизнес-тренерам, подскажут пути решения нашим Конечно, юристам и нашим психологам и э, также часть тех участников э, этого проекта, который, э, которые которые э, собственно, выиграли гранты или не выиграли гранты, это уже не настолько значимо, они сейчас посещают нашу бизнес-школу, поскольку в адаптационно-культурном центре акцентр была открыта, стартовалась с сентября месяца бизнес-школа, основным тренером который является Ольга Попова. Ольга Попова является основным тренером нашего проекта самозанятости, и в общем-то она ведет эту бизнес-школу, программу которая рассчитана на полгода, поэтому мы, к сожалению, в акцентре не можем предоставить грантовую поддержку, но зато мы можем обеспечить знаниями, прекрасными консультациями и интересными программами. Кроме Ольги в этой бизнес-школе преподают и наши психологи, и наши юристы по разным вопросам, которые... У людей возникает, когда бизнес создается, кажется, что вот есть идеи и все так, потом, когда начинается реализация, выясняется, что есть даже психологические барьеры, которые не позволяют перейти, там, сделать какие-то вещи. Поэтому вот эти э, юридические вопросы, э, бухгалтерские вопросы, экономические, тем более в условиях, когда у нас сейчас меняется государственная структура, да, меняется структура администрирования, бизнеса. Мы ожидаем реформы налоговой инспекции. Будут возникать все больше и больше вопросов. Поэтому очень важно последующее сопровождение, чтобы люди, когда произведут какие-то изменения, они оказались. У них было к кому обратиться. Да, и, и очень важно, чтобы давали, были консультации действительно опытных и квалифицированных специалистов, особенно это, конечно, касается юридических аспектов, налоговых аспектов и, в общем целого ряда аспектов, которые э, на уровне идеи они пропускаются, а на уровне реализации идеи они становятся очень часто таким камнем преткновения и зачастую мешают реализовать, в общем, тот или иной. Спасибо. Если вопросов больше нет, мы им заканчиваем. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.